Коллеги, всем привет! Теперь у нас в партнерском направлении есть такое понимание, как мои-клубы. Вот, если мы перейдем в Мои-клубы, я уже создал клуб, добавил клуб материалы VIP-клуба «Партнер век роста. Вот этот клуб он будет доступен только тем, у кого есть тарифный план партнер VIP. Если у человека партнер VIP тарифа нету, то это, этот клуб ему будет недоступен. В настройках, вот сейчас видите, разработка идет, да, допустим, какого-то курса, я тут для примера уже ввел, да, здесь есть доступ, доступ и включено для клуба. И здесь галочка «Материалы VIP-клуба партнеров век роста». То есть этот материал, он будет доступен только тем, по сути, кто состоит в этом клубе. А кто состоит в этом клубе, это тот, кто оплатил данный тариф. Теперь информация по самому тарифу у партнеров. Есть вот теперь такая кнопочка «Подключить VIP». Люди могут нажать эту кнопочку волшебную, у них есть возможность купить тарифы. На 5 дней у нас тут нету тарифа, да, есть от 30 дней, то есть на 5 дней просто купить не получится. Кстати, для того, чтобы познакомиться с тем, что конкретно входит в тарифную сетку, именно по клубам, по партнерскому VIP, мы можем перейти сюда. Вот здесь у нас все написано да пожалуйста вознаграждение с первого уровня если на партнере это 15 процентов на партнере vip это 20 то есть 5 процентов это уже у нас такое знаете, преимущество то есть если просто взять даже калькулятор да, предположим человек э, привел клиента который купил оптиму за 25 тысяч если мы берем 20 процентов то это у нас 5000 рублей если мы берем 15%, то это у нас 3750. То есть, по сути, на 1250 рублей меньше. да. А плюс еще есть такая тема, как комиссия за вывод средств. Она никуда не уходила, никто ее не отменял. Она есть, но на партнере VIP она меньше на 5%. Если, например, человек выводит 3750 и еще платит, например, там минус 15%, то у него получается 3,187, да, вместо, смотрите, чего, да, то есть 5 рублей, как я уже считал, минус 10%, 4,500, то есть выгода очевидна, да, то есть, в принципе, продал оптиму и уже у тебя окупилось, плюс окупился материал, плюс э, есть доступ к материалам клуба принципе да а люди которые будут с нами работать более активно у них будут еще различные плюшки потом возьмем такую тему как возможности да то есть если мы берем возможности бесплатного партнера то теперь на бесплатном партнере у нас возможности тарифного плана менеджера то есть здесь нет теперь ни сайтбот ни лендинга ничего да кроме как вот сайт визитка да которая в принципе ну в принципе база да которая необходима что касается партнер VIP, то там уже возможности тарифного плана лидер. То есть, по сути, человек, который наш партнер, он может купить этот тариф и полноценно на ну, полноценных условиях пользоваться этим кабинетом, правда, без персонализации и в рамках партнерского отдела, где будут также новости да, от партнерского отдела, это тоже не забываем. Если он, допустим, будет использовать его для каких-то своих дел, для своей работы, то у него все равно будет, как бы, будут новости от партнерского дела или какие-то будут документации, которые касаются работы партнера. Но при этом у него будет возможность создать, например, свой бот. Полноценный сайт. То есть у него будет все возможности, по сути, тарифного плана «Лидер». Только не за 2 499, а всего лишь за 999 рублей. А на год это там меньше, Да. Вот, то есть вот, доступ к материалам VIP-клуба, за... да, и вывод средств в день заявки. То есть, если для всех остальных партнеров мы выводим 15 -го 1 -го числа, то VIP-партнер заработал денег, отправил заявку на вывод, мы получили, проверили, партнер VIP или не партнер VIP, если VIP, то в этот же день, в течение 24 часов с момента подачи заявки, мы денежку выводим. Ну вот, комиссия за вывод средств, соответственно, меньше. Ну, теперь давайте посмотрим. да, Сейчас я торжественно разморожу тариф вот и посмотрим как это выглядит вот а нужно было немножко подождать и в общем то все отлично все завелось а, в общем если у партнера а, VIP а, тариф то здесь в обучении мы можем наблюдать клубные курсы и конечно же вот пожалуйста можно подключить тот курс который я добавил, да, вот, и проходить, начать проходить обучение. То есть тут пока что ничего нету, вот, ну, это как вариант. Вот, как только у партнера а, закончится тариф, то у него а, будет, не будет возможность продолжить а, и обучение, да, при покупке тарифного плана партнер VIP, наш партнер может использовать бонусные баллы которые у него накопятся. Если они у него будут да, за какие-то заслуги, например там за то, что он добавит партнеров либо за то, что он кого-то там пригласит заработает денег пожалуйста, они у него будут доступны для того, чтобы использовать их все, кто у нас успешно пройдут базовое обучение получат за его прохождение 2000 бонусных рублей как раз эти 2000 бонусных рублей могут потратить на партнер vip спасибо за внимание коллеги